Ну, всем welcome, это снова я. На этот раз я нахожусь в императорском саду, вот вход, там досмотр сейчас сделали, до этого, кстати, не было досмотра. Здесь вот стали теперь всех проверять, вот вход в сам сад. Ну что, пойдем посмотрим, что там внутри. Сегодня хороший день, хоть и конец ноября. Вот у них тут полиция стоит еще кто-то. Кто-то что-то. Сейчас мы пройдем, там билетики возьмем и вперед. Вот такой билет дают. Код бесплатный. Но вернуть надо до 4 часов вечера. А сейчас уже три. Поэтому мы торопимся. Надо, надо побыстрее успеть посмотреть все. Я не знаю. Там карта, карта. можно Давай. карту посмотреть, кстати. Вот. Надо на поле идти там. Поле хорошее. Ну что, пойдем. Вот тут охрана стоит. Полиция. А в этот сад вход запрещен. Вот сейчас вперед, значит Потом налево там надо будет повернуть Здесь вот у них находится Какое-то здание культурное Возможно музей Либо сувенирная лавка Если честно, я туда не заходил А вот здесь написано Какой-то Unsend form А, это типа Начальная точка производства в Японии. Санномару Шозокан. Вот ну, такой вот музей императорской коллекции. Вот это называется вот так. Потом у них вот такие еще здания интересные есть. Старинные. С домами. но ну, это с деревьями, с такими, с елками. Вот туда, кстати, вход закрыт для обычных людей. Там вот тенистый парк, в основном среди деревьев, вот с этой стороны. Мы сейчас идем на открытый парк, там где полянки такие, некоторые люди там устраивают пикники. Очень хорошее место для туристов, особенно для тех, кто а, приезжает с семьями, хочет отдохнуть где-то. Ну, тут китайцы. Такие вот у них здесь есть здания. Очень старые, деревянные. Но все еще стоят, не сгнили. Очень похоже на какой-то замок, как будто здесь сделаны эти большие стены специально, чтобы если враг пришел, чтобы он... Никак не смог забраться, и лучники будут сверху отстреливать нападающих. Вот, они говорят, что скоро через полчаса парк уже будет закрываться. Поэтому надо вам, говорит, поторопиться, товарищи. Хотите успеть. Пойдем туда у нас, да. Вот. вот тоже такой Типа дом длинный Может Рынок был Или магазинчики какие Честно не знаю Назначение зданий не в... Я не в курсе. Defense house а, какой-то Дефенс Хаус закрыт уже, говорит, сегодня. Там вот камеры стоят, это, чтобы за порядком следить. Тут у них находится подъем вверх как раз вот здесь ворота стояли до этого соответственно если враг сюда подбегал он должен был долбиться в ворота специально сделано вот чтобы подальше и туда можно было перейти, и сюда чтобы с разных сторон могли люди обстреливать их очень про продуманная система Такие вот интересные на лестницу похожие деревья. Растений много разных в том числе и деревья но сегодня как я уже говорил уже конец ноября и за счет этого очень много деревьев уже облетевшие без листьев лучше сюда приходить либо весной либо летом тут будет более зелено вот так вот а. О, даже тут на велосипедах кто-то ездит. По кстати, нельзя на велосипедах здесь кататься. Вот сейчас будет здесь поляна большая это как ее называется главное место для пикников в этом саду но а разводить огонь здесь нельзя вы можете прийти с какими-нибудь сэндвичами фруктиками там расстелить одеялка ну, посидеть, отдохнуть. Но разжигать и жарить мясо. Здесь нельзя. Вот в Фужиме там он Defense House. Вот, вот этот Defense House объявили, что там вход закрыт. Вон там впереди там стена. Что-то куда-то на, на стену они там ползут. Здесь находится вот такая вот площадка. Вот мандарины там растут. Вот здесь можно мандаринов поесть на халяву. И там еще большие мандарины. Ну как поесть на халяву? Конечно, возможно, в парке... И не запрещено кушать фрукты. Тут уже как бы на ваше усмотрение. Вот Такое вот дерево. Это, кстати, очень знаменитое дерево. Если вы видели в парк, это фотографии из парков вот этого императорского сада. Обычно они вот с этим деревом идут. Ну, тоже фотографировать. самом деле очень даже неплохой сад тихо спокойно здесь дети не орут не бесятся и очень даже неплохо здесь прогуляться вечерком в день в солнечный в жару здесь конечно зажаришься но в целом деревья есть можно под деревьями переждать вот так вот. Итак, что у нас тут дальше пойдем посмотрим Какие-то тут цветы, вот желтые. Фарфигиум, японисиум. И вот такой вот у них напоминает шиповник. Там мандарины, а не, или хурма, скорее всего, это хурма, да. Так, ну ладно, сейчас будет еще что интересное, обязательно включу.